В очередном выпуске программы «Смотрите, кто пришел» вместе с Сергеем Осиповым главным врачом университетской клиники обсудили важные вопросы о COVID-19. С начала пандемии коронавируса многое изменилось. Методы, которые работали раньше, уже слабо действуют. В истории человечества не было еще такой быстрой изменчивости вируса, говорят врачи. Сейчас дозировки препаратов нужно применять в три раза больше, чем в то время, когда эпидемия только начиналась. На сегодняшний день мы видим э, пациентов, у которых могут быть ну, практически идеальные анализы. Э, биохимические, клинические и при этом достаточно серьезные поражения легких. Плюс те препараты, которые мы используем, которые стали использовать где-то начиная с июня прошлого года, вышли клинические рекомендации, мы стали работать этими препаратами, они стали либо хуже работать, либо перестали работать вообще. Стоит отметить, что если ранее в большинстве случаев болело только старшее поколение, то сейчас вирус поражает и молодых людей, и даже детей. Вирус, во-первых, сдвинулся в молодую часть населения, во-вторых, Цитокиновый шторм, если он раньше был четко один, сейчас их может быть и два, и три. Если ты вовремя не вмешался, вовремя правильно не вылечил. Вот. Ну и, соответственно, длительность этого шторма она достаточно большая, плюс резистентность к терапии, которая сейчас применяется во всем мире. Также в рамках программы Сергей Осипов отметил, что очень многие люди считают, что они перенесли ковид, потому что у них была симптоматика, которая описана в интернете. Но оперировать нужно все-таки фактами, а факты – это антитела. Хотя любой человек с высокой температурой в условиях современной реалии может являться потенциально ковидно больным. И первое, что должен сделать человек – самоизолироваться. Сообщить в поликлинику о том, что у тебя заболевание. к тебе придут да, сейчас огромное количество вызовов. Но к тебе все равно придут, тебе все равно помогут, тебе выпишут бесплатные медикаменты. Тема коснулась безусловной вакцинации. По словам Сергея Осипова, люди в России избалованы, потому что у нас есть вакцины, но люди не идут. А во многих других странах мира вакцины нет, и жители стоят в очередях месяцами для того, чтобы привиться. Сейчас мы видим, что люди, которые прошли вакцинацию, болеют но болеют легко. И вот это самое главное. То есть вакцина от ковида, точно так же, как вакцина от гриппа, не защищает от самого заболевания, но дает тебе практически стопроцентный шанс пережить эту эпидемию. Сергей Осипов предупреждает, врач не может помочь пациенту, если пациент сам не хочет, чтобы ему помогли. Энджимини Баева, Универ Ньюс.